Я хочу тоже сегодня проповедовать по недельной главе Баалютха. И Рами уже кое-какие вещи сказал, я думаю, очень это было сильно и даже похоже с тем, о чем я буду говорить. И эта недельная глава, она очень насыщенная. И я думаю, может быть, одна из самых насыщенных недельных глав, в которых происходят много-много разных событий и поучительных событий. И... Прежде, может быть, я скажу такое вступление, не совсем даже связано с моей проповедью. Но вот, когда мы выносим Тору, я думаю, многие знают слова, которые мы поем на иврите, да, Веибанисоарон, Моше. Помните такие слова? Да? Кто-то знает, что они вообще значат? Или просто мы их запомнили и говорим? То есть, к чему вообще эти слова? Почему мы их несем? Почему мы их поем, когда выносят Тору? Знает кто-то, что, что вообще эти слова значат? Вы можете даже кто и вред понимает хоть перевести чуть-чуть. То есть эти вот слова, почему я об этом говорю? Потому что именно вот в этой недельной главе мы видим вот эти вот стихи, которые написаны. Это в десятой главе книги Числа. Вы можете открыть просто для себя посмотреть, что то, что зачастую мы провозглашаем здесь как какие-то провозглашения, как пение. Это не просто слова, которые придуманы людям. Но это то, что записано в Святых Писаниях, и оно имеет определенное значение, определенную силу. В 10 главе, в 35 стихе. То есть это... Какое-то событие, когда весь стан Израиля двигался, ковчег Завета, он выходил в путь. Левиты его несли, несли ковчег Завета, там, где хранились скрижали. Это было самое святое, что было у Израиля. Это был символ Божьего присутствия. И вот Мошеон выходил, и он провозглашал. Когда ковчег выходит в путь, пусть развеются все ненавидящие тебя, и все враги, они убегут от лица. То есть это было провозглашение, что Господь идет впереди Израиля, Он наводит страх на соседние народы. И это то, что мы провозглашаем, когда мы вот выносим Слово Божье, которое является символом того же Ковчега, чтобы развелись враги, развеялись ненавидящие Господа. И вот, к сожалению, мы не провозглашаем те места, которые написано, что когда возвращались они, когда они и доходили до определенной остановки. Он говорит, «Господь, возврати нас всех с миром, верни весь Израиль, верни тысячи израильские на свое место и пребывай среди них». Нам важно, чтобы Господь Бог, я думаю, каждому из нас важно, чтобы Господь Бог, Он пребывал там, где мы находимся. Либо это наша семья, это, либо это община, либо это место на твоей работе. «Господь, приди и присутствуй там, где нахожусь я» где находятся верующие люди. И я думаю, с этого сегодня Рами об этом говорил, что мы являемся также светом, который мы несем. И вот об этом тоже будет моя проповедь в понедельной главе Баалютха. И я хочу прочитать буквально первые стихи, которые здесь написаны. Это восьмая глава самого-самого начала. Написано, что «Господь сказал Моисею, «Вели Аарону, пусть расставит лампады так, чтобы семь лампад освещали пространство перед светильником». И знаете, такое интересное место, то есть вот у меня перевод здесь другой немножко, я думаю, в синодальном написано, когда он будет зажигать светильники, об этом мы тоже поговорим. Но здесь Бог повелевает Моше, чтобы он что-то передал Аарону. То есть здесь есть повеление именно для самого Аарона. И вот такой вот интересный вопрос, то есть Раша его задает и сам же его интерпретирует, отвечает, говорит, почему вот вообще здесь речь идет вот об этих лампадах. Оно как бы со всем текстом, который, который находится в недельной главе, он как бы никак не вписывается. Вот был, был, раньше говорилось о светильнике, о построении светильника, как он выглядел. Могли бы там сказать, что нужно его зажигать, почему его засунули именно вот в этот текст. И Раша, он отвечает, он говорит, буквально несколько дней назад, Сыны Израилева, им было повеление э, осветить храм. И при, при осветилище не храма, а скинии, каждый должен был принести подарки Господу. Они приносили жертвы и подарки. То есть каждое колено Израилева что-то от себя принесло Господу. Каждый день один из, гла, из глав народа, из глав э, шевита, колено, он что-то приносил. Приносил разные золото или серебро и разные жертвы. Все принесли 12 колен, кроме колена Левия. И возможно Моше, не Моше, а Арон, он задает себе такой вопрос. А что же со мной? Почему все принесли, все что-то отдали с радостью, дали благословения для Господа, какие-то жертвы? А где же я? Может быть я недостоин? Почему про меня Бог вдруг забыл? Почему меня вычеркнули из этих вот... Из этих вот пожертвований, которые каждый хотел принести Господу. Иногда мы также себя спрашиваем, а где же я, почему Он пошел, Ему позволили, Он делает. А я тоже хочу, я тоже хочу что-то принести Господу. Я тоже хочу дать Ему свой подарок, свое благословение. Почему же меня не вписали в этот список? Иногда вот даже сейчас мы говорим, а вот почему Ему разрешили прийти на собрание, а мне не разрешили? Я тоже хочу прийти, что я хуже? Возможно, у Аарона были такие мысли, а что же со мной, почему я не вхожу вот в эти вот двенадцать и не могу тоже что-то принести. И вот Господь, Он через Моше, Он ему говорит, Аарон, у меня есть для тебя повеление, ты будешь делать что-то намного большее, чем просто принести для меня жертвы и благословения. Я избрал тебя, я тебя приблизил к себе, это вот о чем Раме говорил, он говорил про левитов, но... Аарон, он является священником, он что-то избранное из всех левитов. Он говорит, я приблизил тебя к себе, и вот то, что я тебе сейчас скажу делать, это намного сильнее, намного выше любой той жертвы, которую принесли 12 колен. И что же он ему повелевает? Он ему говорит, ты должен зажигать вот эти вот лампады перед Господом. И к чему я это все говорю? Я думаю, что... Вот эти вот слова, они могут также быть обращены к нам. Он повелевает Моше предназначение, какую-то функцию исполнить, которая намного выше. Он говорит, ты должен зажечь лампады, ты должен зажечь свет, который будет освещать путь Господу. Зажигать свет, который освещает путь Господу. И вот это вот первый такой урок, или даже можно сказать название проповеди. Зажечь свет, который освещает, который показывает путь Господу. И вот это вот то же самое и про нас, что мы можем нести свет, зажигать что-то вокруг нас, чтобы люди видели Господа, чтобы люди научились входить в присутствие Божие. И на прошлой неделе, если вы помните, Леон он говорил про, про Бога, что есть свет и есть тьма. Есть то место, которое освещает Бог, и в нем ходят люди разные. Некоторые даже до сих пор закрыты, несмотря на то, что свет светит. Но у них есть возможность. А есть область тьмы, в которой люди они находятся в полном заблуждении, и они ничего не видят, они не могут прийти никакому покаянию. Я думаю, вот тут вот наша функция, наше предназначение, которое Бог говорит, показывает через Аарона, что то самое высшее, это одна из его должностей, он много чего мог, должен был делать в храме, но что-то очень особенное, он говорит, ты можешь осветить путь к Господу, осветить то место, в котором находится Господь, в котором находится святое святых. Представляете, например, вот в Эфесянам написано, вы приблизились из тьмы в чудный Божий свет. Человек, который находится во тьме, в месте, в котором не светит Божий свет, ему тяжело прийти. То есть как он может прийти в этот свет? Должен быть кто-то, кто покажет ему путь. И я думаю, вот каждый из нас, он является вот этим вот сосудом. Это предназначение определенное каждого из нас, когда мы можем понести вот этот вот свет, чтобы он осветил путь другим людям, и они могли войти в Божье присутствие. Чтобы они могли встретиться с Отцом, могли прийти к покаянию сегодня Рами он говорил про то, что левиты когда они совершали свое служение, когда священники совершали свое служение, они тем самым своим действием делали так, что народ он получал прощение и избавление. То есть когда мы несем свет, когда мы можем показать путь человеку, который войдет в Божье присутствие, тем самым мы получим что человек он получает прощение грехов. Я думаю это очень важное. Мы хотим каждый, чтобы он был прощен, чтобы каждый покаялся и пришел к Господу. И вот это одно из наших также предназначений явить вот этот вот свет. Это высшее, одно из наших предназначений, великих предназначений нести вот этот вот свет, чтобы другие могли увидеть Господа. И здесь вот тогда встает вопрос, а как же нести вот этот вот свет? Что именно я должен делать? Каким образом я могу повлиять на то, что другие люди увидят вход в Божье присутствие или увидят путь ко Творцу? И Рами тоже эту затронул э, вот этот вот пункт немножко. И я вспоминаю сразу места, которые Иешуа говорил. Он когда-то разговаривал с Фомой, и он сказал, «Вы видели меня, видевшие меня, видел отца В другом месте он говорит слова немножко другие. Он говорил это к людям, которые были вокруг. Он говорит, я сам о себе не сужу, но обо мне говорят мои дела. Его дела говорили о том, что он пришел от небесного Отца. То есть своими делами, своей жизнью, своими словами он являл вот этот вот свет, который показывал путь ко Творцу. И то же самое оно относится к нам. Мы своей жизнью, своими словами, своими делами мы являем вот этот вот свет, который показывает путь ко Творцу. В одном месте в Коринфинах написано, что Павел, он говорит, что он говорит, вы как письмо читаемое, то есть люди, они наблюдают за вами, они наблюдают, если ты ходишь и провозглашаешь, ты говоришь, я вот верующий, я веду, верю в Бога, начинаешь кому-то говорить о Боге. Люди начинают смотреть на тебя по-другому, они смотрят на каждый твой поступок и оценивают его. Если ты молчишь, никому ничего не говоришь, люди на тебя посмотрели, сделал ты плохо, сделали хорошо, могут чуть-чуть поговорить, могут немножко где-то осудить тебя, но с Богом они это никак не связывают. Но когда ты начинаешь говорить, что вот я верующий, вот я верю в Бога, начинаешь им проповедовать, говоришь им о каких-то моральных делах, как нужно правильно поступать, то люди начинают за тобой наблюдать. Ты письмо читаемое. Представьте, сегодня у нас там интернет, телефон, кто-то позвонил, что-то тебе написал. Может быть, ты не сильно вникаешь в слова. Но раньше, когда не было всего этого, человек получал письмо, он вникал в каждое слово, которое было там написано. Он через каждое слово принимал что-то в себя, какие-то чувства в нем восходили. То есть в письме он смотрел каждое слово, что ему написали, что ему передали, какие новости там были. То есть письмо это было что-то особенное. Сегодня люди также смотрят на верующих людей. Ты письмо читаемое, каждый следит за твоим шагом. Я помню, как мне моя сестра когда-то давно рассказала, она помогала в реабилитационном центре у своего мужа. И это был центр для неверующих людей. То есть все там были неверующие, наркоманы, алкоголики. На тот момент она была верующей, и она этим вот ребятам, которые там находились, девушки, она им все время свидетельствовала, она все время э, говорила о Боге. И я помню, как-то она мне позвонила, говорит, ты знаешь, вот такое у меня произошло, я там на кого-то что-то очень сильно разозлилась, у них собаки бегали, что-то вот с собаками было связано, они там что-то сделали, она накричала, разозлилась, и все вот так вот стоят и на нее, смотрят, говорят, ну как же? Ты же верующий. Вот смотри, как ты поступила. Как ты могла такое сказать? И вот она мне звонит и говорит, что мне делать? Вот я же верующий, вот так теперь обо мне говорят. Вот я вот как-то нехорошо поступила, а совсем недавно я им говорила о любви, что нужно всех любить и нужно быть доброй и держать там себя в руках. Это то зачастую, что происходит с нами. То есть люди наблюдают, как мы поступим, как мы говорим, как мы отвечаем, как мы реагируем. И это все влияет на тот свет, который мы несем. Действительно ли нашими делами мы показываем вот этот вот путь Господу? Или наоборот, то есть человек, когда смотрит на твои дела, он говорит, о каком Боге ты вообще говоришь? Ты посмотри, как ты себя ведешь. Может, Бог твой такой же, как и ты? Мы знаем, что очень много в мире Бога осуждают или наоборот проклинают из-за того, что смотрят на людей, которые называют себя верующими, но они не поступают таким образом. Поэтому, я думаю, мы должны это брать во внимание. И, к сожалению, все мы люди. Все мы люди. Где-то мы падаем, где-то мы ошибаемся, где-то мы не делаем так, как нужно делать. И это наша жизнь. И поэтому это то, где ты можешь изменяться, это то, где ты можешь прикладывать больше усилия, чтобы мы являть нужный и правильный свет. Поэтому, если где-то ты ошибся, где-то ты неправильно поступил, это нормально, то есть, покайся перед Богом, обнови вот эти вот отношения и старайся так, так больше не делать. Вы письмо читаемое. И то есть, когда мы своим вот поведением являем вот этот вот Божий, Божий свет, показываем дорогу ко Творцу, задается такой вопрос, а действительно ли каждого из нас Бог к этому призывает? Действительно ли это то, к чему я призван? Ты, он, она для всех ли это вообще? И когда-то очень хорошо сказал, это написано в Луке, я предлагаю вам открыть, Лука, 14 глава, он говорил о том, кто может быть его учеником. Я думаю, сегодня каждого, если я спрошу, считаете ли вы себя его учениками, что вы ответите? Да, нет. Кто считает, что он ученик Ишуа? Поднимите руку. То есть все считают, что они ученики Ишуа. Хорошо, но давайте посмотрим, что Ишуа об этом говорит. Лука 14 глава с 25 стиха. Он там начинает перечислять разные вещи, что человек должен сделать. Кто не оставит отца и мать, и там возлюбленных всех своих не может быть моим учеником. Сейчас я до этого дойду, секундочку. Написано, вместе с Иешуа шла большая толпа. Повернувшись, он сказал им. То есть многие шли за ним, так же, как сегодня. Все подняли руку, все шли за ним. Все хотели что-то от него получить, может быть, услышать, научиться. «Кто приходит ко мне, но любит меня не больше?» чем любит отца, мать, жену, детей, братьев, сестер, не больше, чем саму свою жизнь, тот не может быть моим учеником. Кто не несет свой крест, идя за мной, тот не может быть моим учеником. Если кто-то из вас хочет построить башню, разве он сначала не сядет и не подсчитает расходов? Хватит ли у него средств завершить строительство? В противном случае кажется, что он заложил фундамент, а закончить работу не, мог, не может. И, глядя на него, все будут над ним смеяться и говорить. Вот человек начал строить, а закончить не может. И царь, который собирается на войну против другого царя, должен сначала сесть, обдумать, сможет ли он со своими десятью тысячами войска вступить в сражение с идущими на него царем, у которого 20 тысяч. И если нет, то шлет послов просить о Ам мире, пока тот еще далеко». То есть к чему еще говорит? Он говорит, многие идут, многие хотят быть моими учениками, многие поднимают руку. Он говорит, ну подумайте, от чего вы должны отказаться. Подумайте, что от вас вообще требуется, что значит быть учеником Мишу, что от вас требуется, что значит нести его крест. Мы зачастую об этом не задумываемся. Да, я готов, побежал вперед, а потом ты стышь и думаешь, «О, это я не могу, это я не могу». И во многих вещах, не только в нашей вере, в служениях, за что-то схватился, стал делать, потом говоришь, «Ой, нет, что-то я как-то, наверное, зря я вообще об этом подумал». Может, в бизнесе в каком-то. Пришла тебе идея, ты загорелся, побежал, а сделать ничего не можешь. Он говорит, «Подумай, можешь ли ты действительно быть моим учеником? Можешь ты действительно нести свой крест?» Чтобы не получилось так, что ты начал, а потом все у тебя рухнуло? И от этого есть страдание не только твое, а всей твоей семьи, может быть, общины и многих других служений. Что требуется от человека, чтобы быть его учеником? Что требовалось от священника, чтобы он был священником? Действительно ли мы готовы? Мы иногда многие говорим: Вау, я хочу быть как корон! Я хочу получить вот эту вот должность или вот это вот служение. Такое крутое служение, мне оно так нравится. Я хочу прыгнуть туда, я буду с радостью служить. А Арон, он был верный в малом. Он шел весь этот путь вместе с Муше. Он исполнял то, что ему говорили. И Бог ему дал должность самую приближенную к самому себе. Самую приближенную к святому святых. Но мы должны понимать, что вместе с должностью, вместе с властью, которую получает человек, за этим следует и ответственность. Это не просто так, что ты что-то получил, и ты ничего не делаешь, из тебя ничего не требуется. То же самое с верующим человеком. От тебя требуются определенные вещи, которые ты будешь делать, которые в храме чуть-чуть уже сегодня говорил, говорил о святости. Написано в послании Иоанна, что... Ишуа пришел в этот мир, написано, те, кто приняли его, дал им власть называться детьми Божьими. Это власть. Называться детьми Божьими – это власть. Те, которые его не приняли, этой власти у них нету. Они не являются детьми Божьими. Но если ты являешься детем Божьим, то ты должен и поступать, как твой отец. Ты должен нести этот свет, как свет, который нес Ишуа. Вместе с властью, вместе с твоим назначением, с твоей должностью следует определенная ответственность. И какая ответственность была, например, у того же Аарона? Мы знаем, и то, что Рами сегодня затронул, что он должен был быть свят. Он написано: ты должен быть кадош, ты должен быть таор, ты должен не прикасаться к тому, что находится вокруг тебя. Здесь еще говорит, оставь мать, отца, если кто-то противится, если ты возлюбил их больше, чем меня, может быть, твою друзей, твою компанию, может быть, твое какое-то хобби, к которому ты привык, которое влияет на тебя не совсем правильно, которое является не светом, а наоборот затмевает тебя. Будь свят. Вы помните, Аарон, у него двое, ребен... двое детей погибло, он не мог к ним прикоснуться. Он не мог их похоронить. То есть это что-то, от чего он должен был отказаться, он должен был быть готов к этому. То есть когда от нас требуется, чтобы мы были учениками Ишуа, требуется, что мы от чего-то откажемся. Требуется то, что мы не сможем больше к чему-то притрагиваться, к чему притрагивались раньше. И это связано с разными областями нашей жизни с поведением, с характером, с твоими словами, с твоими отношениями, может быть, к другим людям. Ты должен являть святость Божью. Одно из, я думаю, тоже важных вещей понять Аарон и все его дети, они должны были делать в точности, что им повелевает Господь. В точности. Он не мог изобрести что-то своего, он в точности приходил, как ему сказал, зажег это, зажег это, поставил туда, повернулся сюда. Он был очень-очень консервативный. Мы иногда, допустим, хватаясь за какое-то служение или еще за что-то, мы говорим: о, вот, я вот это знаю, я вот сейчас что-нибудь сюда привнесу, хотел сделать как лучше, получилось как всегда. Да? Знаете, такое часто с нами такое бывает. Хотел как лучше, получилось, как всегда. Нас всегда учат, чтобы мы могли лахшов, в сле кувса, думать креативно, думать нестандартно, поступать таким же образом. Но иногда в определенных местах нашей жизни, может быть даже в нашей вере, требуется, чтобы мы поступали точно, как нам говорит Писание. Чтобы мы исполняли те же предписания определенные или заповеди, просто как написано. Не сверхразмышляя над ними, а может так, а может так, а вот я сейчас вот так попробую, или вот так сделаю, или вот так я это проинтерпретирую. Или в служении, которое ты несешь, тебе сказали, сделай один раз, два, три и все. Нет, ты пошел что-то, стал как-то делать по-другому, и в конце ничего не получилось. А Аарон на протяжении многих лет, он делал точно, как ему сказал Господь. Мы видим каждый левит, он поступал точно, как сказал ему Господь. Если бы он взял не тот шест или пошел бы и притронулся к чему-то другому, он просто карался смертью. Поступай просто, иногда даже консервативно. Иногда мы забыли, что так нужно делать. Мы все время хотим быть креативными. И следующее, что очень важно, я думаю, здесь, это постоянство. И вот на этом строится Практически вся наша вера. Постоянство, отмада, постоянство. А Рон и его дети на протяжении многих-многих лет с постоянством делали одно и то же. Это стало их рутиной. Мы иногда боимся рутины. Иногда рутина — это плохо. Но в определенных вещах то, что может нас назидать, то, что может нас выстраивать, рутина — это хорошо. Постоянство. Постоянство. Леон в прошлый раз рассказывал, говорил вот, насколько Бог сильно явил себя. Говорил о Медраше, что у людей души выходили, когда они стояли на горе Синай. Они стояли в трепете, и вот буквально проходят 2-3 дня, неделя, и они опять начинают грешить. И ты спрашиваешь себя, как так, как такое может быть? Когда Бог являл такие сильные чудеса, знамения, стол огненный, стол облачный, вместе с ними ходил, а они, несмотря на все это, то, что они видели, переживали, продолжают грешить. Это как-то не вписывается. Но когда ты смотришь на самого себя и приводишь простые жизненные примеры, то ты видишь, что мы поступаем примерно очень так же. Это даже не связано с нашей верой. Ты поехал, видишь знак на дороге. 60, а дорога-то широкая, можно ехать хорошо, спокойно, быстро. Едешь 80, никто тебя не трогает, и ты так ездишь много-много лет. Потом вдруг бамс, тебе штраф, как залепили тысячу шекелей, например. Вот тогда ты начинаешь чуть-чуть оседать. Вау, штраф пришел, страшно, ничего себе, столько денег с меня сняли. Начинаешь ездить по знаку, как написано, неделю, две, месяц, потом это все чуть-чуть забывается, Через два ты уже ну, чуть-чуть превышу, так, мештары нету, никого нету, вроде нормально, можно поехать. Через полгода ты вообще забыл, что с тобой такое было. То есть люди, когда поступали, то есть наш народ, когда они пытались служить или реагировать только из-за страха, который был внутри них, это не продолжалось долго. Когда мы служим Богу из-за страха, оно не продолжается долго. Страх есть, ты сделал, но как только страх отошел от тебя, как ситуация изменилась, ты уже не поступаешь так, как нужно поступать. И вот как раз вот тоже Раш, он говорит вот об этих, не Раши точнее, а вот в Талмуде написано, что два раввина они спорили вот об этих свечах, которые когда-то стояли в храме. Как стояла, как стояла вот эта вот Минора, либо она стояла вдоль, либо она стояла поперек. Почему это важно? Потому что если она стояла вдоль, то значит светильники, они не все равны. Кто-то находится ближе к святому святых. Кто-то имеет что-то близкое к Богу. Он более приближенный, значит его статус выше. Если минура стояла так, то значит все равны. И вот они спорили, каждый давал свою интерпретацию. И одна из интерпретаций, э -э -э, та, которая говорила, что были все неравны, свеча стояла, минура стояла в длину, он говорил о том, что есть разница в служении Богу, если ты служишь Богу из страха или ты служишь Богу из любви. Есть большая разница, потому что то, что я сказал, если страх от тебя ушел, то все, как бы ты уже не делаешь то, что тебе предписано, но если ты служишь из любви, это совсем другой уровень. Ты делаешь это, потому что ты хочешь сделать что-то приятное своему Творцу. Ты делаешь это, потому что ты его любишь. И страх Божий, он уже находится внутри тебя. Это совсем другой уровень служения. Тот, который говорил, что свечи стоят одинаково, он говорил про совсем другое. Он говорил, что вот каждому из нас дана Тора. Или мы можем говорить про другое, то, что написано в Новом Завете. Перед Богом по отношению к греху все равны. Неважно, кто ты, еврей или не еврей, бедный или богатый, все равны перед Богом. Это просто два размышления. Но есть разница, служить Богу из страха или служить Богу из любви. У нашего народа, и может быть иногда у некоторых из нас, у нас не хватает, чтобы вот этот вот любви, чтобы мы могли служить из любви. Иногда люди служат из страха, и поэтому их служение, оно очень короткое. Они вначале являют какую-то святость, но потом эта святость очень быстро прекращается. Они не могут уже нести вот этот свет, о котором я говорю, который мы должны нести, чтобы показывать путь к Творцу. Но даже если ты хочешь служить из любви, ты полюбил Бога, ты понял, ты покаялся, есть определенный процесс. Эти люди, которые вышли из Египта, наш народ, они были приучены к чему-то определенному. И чтобы вот это начать служение, служить Богу из любви под другим требованиям, нужен определенный процесс, который проходит в постоянстве. Опять вот это вот постоянство, это тот процесс, который что-то в нас выстраивает, меняет, меняет нашу натуру, меняет наш характер, меняет наши привычки и выстраивает новые привычки. Если этот процесс не, не прошел ты, то ты обязательно падаешь. Написано в Новом Завете, он говорит, что твердой пищей питаются те, которые навыком научены к развлечению добра и зла. Навыком научены. Это вот этот вот как раз урок, еще один. Чтобы мы могли быть навыком научены, это значит постоянство, это когда ты что-то делал изо дня в день, и ты научился, ты научился различать, что хорошо, а что плохо. Иногда нам не хватает вот этого вот постоянства. И это даже касается простых вещей в нашей жизни. Это может касаться постоянства в молитве и нас самих, и наших детей. Если ты закладываешь, представьте, я говорю сейчас даже теоретически, у кого-то это практика, у кого-то это жизнь. Если ты молишься со своими каждый день детьми, утром, например, или вечером, ты в них это вкладываешь. Они привыкают к этому, это становится часть их жизни, и потом в определенный момент, даже если вдруг этот человек, твой сын, твой твоя, дочь или еще кто-то, ушел от Бога, или может быть даже ты сам где-то отпал чуть-чуть от Бога по разным причинам, приходит какой-то кризисный момент, ты вдруг вспоминаешь, вау, а я со своими родителями молился каждое утро, может быть мне сейчас стоит попробовать помолиться? И ты молишься, и Бог опять обновляет тебя, Он опять возвращает тебя в свое присутствие. Вот это вот постоянство, которое мы закладываем в нашу жизнь, оно может помочь нам в кризисной ситуации. Оно может просто помочь нам укрепить нашу веру или ободрить нас. Когда ты что-то постоянно закладываешь, вот этот вот фундамент. Я помню, Женя когда-то он давал свидетельство, что когда он был в армии, то есть, может быть, его отношения с Богом не были такие, как должны были быть. Но он знал, что он молился со своими родителями. Каждый день это то, что было в него вложено, это то, что было частью его жизни. И вот он решил обратиться к Богу. И Господь обновил его. Ну и долгая там ситуация, интересная история. Но это что-то, когда оно пришло в нашу привычку, в нашу рутину, оно поддерживает нас. Оно дает нам силы двигаться дальше. И я думаю, это очень важно, чтобы мы могли обращать на это внимание. Процесс нашего изменения, он проходит через постоянство, когда мы изо дня в день пытаемся что-то делать дальше. Очень интересна э, одна интерпретация, которая также касается вот этих вот мест, и она связана также с... Э, вот этим вот постоянством, и не только даже с постоянством, а с учением, как нам зажигать кого-то, как нам передать кому-то вот эту вот нашу веру или наш огонь. И если вы посмотрите в, вот в этой восьмой главе, которую мы читали, там все начинается со слов «скажи Аарону, и он пусть зажгет вот эти вот свечи». Баалютха, то есть второй стих он говорит, да арон вэамар тайла в это нэрот мульпнея минура. В русском переводе обычно, то есть стандартам написано, когда ты будешь зажигать свечи. В иврите используется другое слово. Когда ты поднимешь, когда ты вознесешь вот этот вот свет. То есть ты не просто зажигаешь свеч, но ты должен вознести, вознести его наверх. И вот Раши, он в, этом, в этих словах, он видит Целую теорию обучения другого человека. И эта теория, она говорит о том, что ты должен, когда ты хочешь кому-то что-то передать, кому-то научить, когда ты кому-то проповедуешь, или неважно, какую-то другую вещь, которая сидит у тебя в голове, ты хочешь сказать, вот, делай так же, как это я, потому что это полезно и это здорово. Есть определенный процесс, как это сделать. Когда ты подносишь там, я не знаю, не спичкой раньше зажигали, когда ты хочешь зажечь вот эту вот лампаду, если ты подошел очень близко, если ты поднес, огонь просто затухает. Если ты стоишь далеко, он даже не загорается. И вот он говорит, балютха, то есть ты должен вознести этот огонь, ты должен его зажечь, убедиться, что он горит, и тогда отойти в сторону. И вот это вот процесс хинуха, образования. Если ты хочешь зажечь другого, если ты слишком близко, это агрессия. Мы иногда пытаемся человеку впихнуть веру. С силой мы ему проповедуем, агрессивно. Или мы ему проповедуем о здоровом питании, или о похудении, или о спорте, неважно о чем. Когда ты делаешь это с агрессией, когда ты слишком близко, это плохо, свеча тухнет, огонь тухнет, это ненормально. И мы иногда знаем, я знаю на своем примере, я думаю, многие из вас тоже это ощущали. Когда тебе пытаются что-то впихнуть вот так вот агрессивной силой, тебе наоборот ничего не хочется. Ты наоборот закрываешься, отдаляешься говоришь, мне не надо. Это касается псура, той благой вести, которую мы несем. То есть не нужно делать что-то насильно, не нужно делать что-то агрессивно. Мы, да, с другой стороны, ты должен, да, это делать и не отходить, что свеча даже не загорается. То есть ты должен нести вот этот вот свет, являть его своими делами, как мы говорили, своим словом. Да, нести его. Может быть, даже человек не хочет, но надо научиться чувствовать границу. Не отступить слишком далеко и не слишком приблизиться. И тогда этот огонь может загореться. Тогда ты можешь явить, Свет, который покажет путь к Творцу, который приведет человека к Творцу, и он получит прощение грехов и искупления. Это также касается вот этого вот процесса обучения. Когда ты зажег, не отойди назад. Это касается лидеров в собрании, может просто учителей, даже каждого из нас, который пытается научить другого, и неважно чему ты его учишь, Зажги его, посмотри, что он может делать то, к чему ты его призвал, то, к чему ты его пытаешься научить. Зачастую этого у нас очень не хватает. Ишуа делал учеников, он показывал им на примере. То есть ты должен научить человека, дать ему возможность быть рядом, отойти чуть-чуть, дать ему возможность проявить себя. Иногда мы делаем разные ошибки, что мы ограничиваем. Ты стоишь там все время и пытаешься проконтролировать. Про лидерство я сейчас, например, говорю. Ты пытаешься контролировать, ты не даешь твоему ученику, возможно, проявить себя. Зачастую нам э, не хватает, когда мы можем проявлять именно ответственность свою. Когда ты можешь быть немножко от смои потому что если ты стоишь и все время контролируешь своего ученика, вот так ты, вот так, не, вот туда, и ты не даешь ему свободы какой-то проявить именно его ответственность, то он остается все равно как бы под, не знаю даже, как это вот лучше выразить, то есть он все равно остается под тобой, когда ты уходишь, то он не может сам справляться. Ты не дал ему возможности выразить самого себя, то есть ты должен зажечь, чуть-чуть отпустить Отойти и посмотреть, что он сам может справляться с определенными делами. Справляться с тем, чему ты его научил. Если ты не сделал этот шаг, ты просто ему показал и ушел, то он через 2-3 дня, через месяц, он не будет знать, что происходит, какая-то проблема, какая-то что-то. Он не научился. Если ему ты не дал проявить себя, это тоже проблема. Посмотри, дай проявить и тогда ты можешь отойти. Поэтому сильно близко — это плохо. Но в то же время, да, говорить, да, проявлять, но не убежать сразу назад. Все, что связано вот, э, также с, со служением, то, что связано с тем, что, как мы являем свой свет, о котором я говорил, о постоянстве, мы можем увидеть здесь в недельной этой главе еще одну интересную вещь. Мы видим Моше, как его вера ломается. То есть у него происходит какой-то определенный кризис веры. Он говорит, я не могу больше нести это все. Когда ты, например, лидер, такое состояние оно может произойти с каждым из нас. Особенно, когда ты видишь, что те, которые находятся вокруг тебя, они не совсем стоят, а может быть даже и не хотят стоять в том стандарте, к которому ты призываешь. Они не хотят, может быть, даже делать то, к чему ты призываешь. Им все равно. И тогда вот, этот вот, вот это вот может очень сильно тебя сломать. И Господь здесь говорит, нужны старейшины, нужны кто-то, кто бы несли это вместе с тобой. И когда речь идет о старейшинах, речь идет о ответственных людях. И это как раз к тому, о чем сегодня даже Леон сказал. Вот мы делаем два собрания. Нужны ответственные люди. Если человек идет один, если пастор один, то оно далеко не едет. Какой-то маленький кризис веры, если ты никого еще не научил, если у тебя нет вот этих вот старейшин. И то, что я говорю сейчас даже про старейшин, это не только старейшины, это лидеры. Это те, которые могут нести ответственность. И как я сказал вначале, многие берутся за что-то и потом все бросают. Написано, что от домостроителей Божьих требуется, чтобы они были ответственные, чтобы они были верные. И вот это вот, к сожалению, хасер, когда ты можешь что-то взять и нести это, и быть ответственным до конца. Когда можно тебя оставить, и ты все равно делаешь то, что тебе поручили, ты научился, ты знаешь. Ответственность. Это очень важно. Не просто хвататься и все бросить. Потому что именно вот это, когда есть... Цевет, а вода цевит. Работа вместе, работа в команде, она очень важна, когда ты можешь положиться на другого, когда он может делать, и он ответственный. Рами говорил про 25. Да, Рами. Мы призываем нор, мы призываем детей. Но важно бы мы это призвать также и взрослых, чтобы они могли взять ответственность, может быть, над теми же детьми в каком-то служении, чтобы они могли научиться понимать и делать. Ответственность Это очень важна. Это помогает держать веру, это помогает пастору, старейшинам, это помогает всей общине двигаться вперед. Без этого никак нельзя. И это люди помазанные, в этой истории, про, когда Бог он берет и разделяет Дух Моше на 70 других человек, там есть такое, такое место, где написано, что было двое, которые не пришли, они остались в стане. Эти двое, они посчитали, что они недостойны. Они посчитали, что они недостойны быть старейшинами. У них, может быть, были какие-то свои на это причины, может быть, они что-то не так делали, может быть, они были маловерные. Иногда это состояние наше. Я недостоин. Как я могу пойти и взять это на себя? А может быть, у меня времени нет на это. Но мы видим, что Бог, Он изливает на них свой Святой Дух. Несмотря на то, что они не вышли вместе со всеми, они побоялись, они остались, Бог изливает на них свой Святой Дух, и они начинают пророчествовать. Тем самым Он просто положил на них печать, Он говорит, вы тоже призваны. Многие из нас призваны. Но опять-таки не забывайте, прежде чем вы идете, сделайте свой расчет, что я могу, и я хочу, и я буду. Что я готов стоять и нести то, что требуется чтобы была верность и постоянство. И в заключение я хочу сказать, что когда мы несем вот этот вот свет, это непросто. И иногда в нас самих огонь этот тухнет, мы чувствуем себя бессильными. И здесь есть призыв, который говорит о втором Песахе. Это вот как раз связано сегодня с нашим хлебопреломлением, потому что хлебопреломление, оно как раз оттуда исходит. Написано, что Господь людям, которые были в дороге, которые были нечисты, которые по какой-либо причине отошли, может быть, от Бога, Он им дает второй шанс. У тебя есть второй шанс. Может быть, ты не знаешь Творца, но Господь призывает тебя, чтобы ты пришел, обновился, получил прощение через Ишуа Мессию. Если где-то ты затух, у тебя нет огня, ты уже не можешь ничего нести, ты не являешь свет своими делами, своими словами. Господь опять призывает тебя. Он говорит, я хочу обновить тебя. Написано, что трости надломленно не приломит, и льна курящего не угасит. Лен — это вот эта маленькая искорка, которая, если она осталась, когда уже огонь весь потух, уже ничего там практически нету. Он говорит, я все равно могу зажечь тебя. Если в Тебе есть хоть эта маленькая искра, я могу обновить Тебя, чтобы Ты являл мой свет, чтобы Ты показывал путь к Творцу своими делами. Именно для этого пришел Ишуа, чтобы дать нам это обновление, чтобы внести, ввести в нас в этот Новый Завет чтобы мы стали Его детьми. И это власть, и это ответственность.